Как-то очень мало интересных новостей в июле, но ничего страшного, есть вещи и пострашнее в наши времена. Вышла альфа-версия Gnome 43, чего-то интересного здесь нет, но некоторая работа уже проделана. Gnome Files и некоторые другие приложения портировали на GTK 4 и Advaita. В Gnome Web появилась поддержка расширений. В магазине теперь отображаются приложения от того же автора снизу и для Flatpak приложений, показывается больше информации о разрешениях. Еще появилась в настройках страница о безопасности устройства, но она не доделана. Чтобы понять, что из себя будет представлять Gnome 43, можете просто глянуть предыдущий ролик. Вышла новая версия CD, версия 2.5.0. Это окружение существует почти 30 лет. Оно старше всех нас. В релизе нет ничего интересного, просто констатировала сам факт, что CD все еще обновляют. Разработчик LATEDOC прекратил разработку проекта. Если кто не знает, LATEDOC — это дополнение для плазмы, которое заменяет стандартную панель в плазме. Хорошо или плохо — это решайте сами. Я никогда не пробовала этот латэ-док, но знаю, что это одно из самых популярных дополнений для плазмы. Unreal Engine 5 теперь доступен для Linux. Непонятно, почему раньше не был доступен, если Linux часто используют всякие разработчики. Chrome OS Flex стала доступна для повсеместного использования. Если кто не знает, Chrome OS Flex — это отдельная версия Chrome OS, предназначенная для использования на обычных компьютерах, а не только на Chromebookах, как с обычной Chrome OS. Ну все, новости кончились.